Державу свою, рукою своей Богородица, стелет на землю царю, разложила белые покрова, да на землю ступила басой, набрала водицы в рукавах, напомила травы росой. В 15-м столетии Константинополь был захвачен. Турками-магометанами. То есть магометане, то есть мусульманами, другими словами. Знаменитый храм живоносного источника был разрушен. А камень от него пошел на постройку мечети султана Баезета. Место, где был храм, было засыпано был засыпан землей и щебнем. Прекрасные окрестности превратили в мусульманское кладбище. К развалинам храма приставили дозорного турка, который не позволял христианам не только собираться там, но даже и подходить к этому месту. И только в 1727 году, а это уже прошло 300 лет, турецкое правительство разрешило православным христианам возродить обитель. И на месте, где раньше был красивый монастырь, была построена небольшая церковь и очищен источник. Ну и вот эта самая церковь в 1821 году была уничтожена, а сам источник засыпан землей. Христиане снова очистили развалины, открыли источник и по-прежнему черпали из него воду. А Богоматерь и на этих обломках прежнего великолепного храма подавала исцеление своей благодатью. Впоследствии среди обломков нашли полузгнивший от времени и сырости лист. На котором были записаны 10 чудес от живоносного источника, происходивших с 1824 по 1829 год. В начале 1830-х годов при Султане Махмуде православные получили некоторую свободу отправления богослужения. Они воспользовались ею, чтобы в третий раз воздвигнуть храм над святым местом. И по ходатайству турецкому правительству и русского императора Николая I и на его средства был построен новый храм и очищен источник вот на, том, на месте вот древнего монастыря. В 1835 году с великим торжеством Вселенский патриарх Константин в сослужении 20 архиереев при громадном стечении богомольцев Осветил храм, который стоит и доныне. Для этого храма была написана также новая икона живоносный источник. Несмотря на то, что я уже сказала, что древний храм был разрушен, соответственно, первоначальный мозаичный образ тоже был уничтожен. Иконография сохранилась потому что сразу практически стали писать иконы этого типа. Вот поэтому и смогли, когда храм и источник были возрождены, написать новую икону. Тогда же, вот в XIX веке, при храме там были устроены больницы и богодельня. И стали происходить многочисленные исцеления. Даже Магометане с великим уважением «Тогда говорили, сейчас говорят о живоносном источнике и о Богоматери, которая изливает через него свою благодатную силу. Великая в женах святая Мария, отзываются мусульмане о чистой деве. Воду из источника называют водой святой Марии». То есть, кто бы ни был, какой бы вера, да, мусульмане, есть сведения, что и католики – и различные толка протестанты, вот кто с верой пил из этого целебного источника, получал по милости Пресвятой Богородице помощь. Да? Только, не только православные. Но когда же появилась икона этого типа на Руси? На Руси икона типа живоносный источника на Руси появились при патриархе Никоне и царе Алексея Михайловича Романове. Царь Алексей Михайлович Романов – это отец Петра Алексеевича. Известно, что уже с того времени иконописцы стали писать образы «Живоносный источник», и перед этим дивным образом служились молебны. А также в России стали появляться храмы в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». В начале XVIII века такой храм был в Саровской пустыне. И там для этого храма была написана икона «Живоносный источник». Эту икону очень почитал Серафим Саровский. Он сам молился перед этим образом и советовал всем своим духовным чадам тоже возносить молитвы Божьей Матери перед икона и живоносный источник также был построен храм в честь этого образа и в Курской Богородице Рождественской пустыни стараниями Петра Борисовича Шейметьева, соратника Петра Первого и было это сделано в честь победы русского войска в Полтавской битве над шведами друзья, я рассказала вам о нашем источнике, который освящен в честь Николая Чудотворца и находится в селе Городна. А сейчас, друзья, я расскажу вам о еще одном источнике, который находится в мужском Иоанна Богословском монастыре в селе Пощипово Рязанской области. Источник этот старинный, освящен в честь Пресвятой Богородицы. К сожалению, не могу сказать, в честь какой конкретно ее иконы обладает к тем, кто прибег... обладает целебной силой, то есть те, кто прибегает к помощи Пресвятой Богородицы, окунается в этот источник, есть много свидетельств, чудесных исцелений. Много лет назад на этом источнике находилась купель, деревянная, небольшая. Сейчас, несколько лет назад, эту купель снесли, и на ее месте построили новую купель, огромную. Она построена так, что в ней есть две половины – женская и мужская. То есть налево, когда заходишь, идут женщины, направо – мужчины. И так как купель огромная, то очередей к источнику нет. И до сих пор... Верующие, вот у меня много есть даже таких свидетельств, которые верующие окунались в эту купиль, получали исцеление. Так, так что, пожалуйста, приезжайте в Пощупова и с верой, с молитвой окунайтесь в этот святой источник и обязательно Господь и Пресвятая Богородица вам помогут. Как же добраться до села Пощупова? Потому что многие не знают это село. Едут на своей машине. Недалеко от этого села находится другое знаменитое село Константиново. Родина великого русского поэта Сергея Есенина. И если о селе Пощупово, может быть, вы не слышали, то это село Константиново известно всем. А там по указателям вы легко найдете село, где находится целебный источник. А сейчас, дорогие братья и сестры, я расскажу о некоторых из многочисленных чудес, явленных по молитвам перед образом Божией Матери живоносный источник. Один фессалеец, фессалеец, то есть житель древней области Фесс Римской империи Фисалоники, с юности испытывал сильное желание посетить святой источник, но по разным причинам. Долго не мог исполнить своего намерения. Наконец он отправился в путь. Однако, направляясь по морю в Константинополь, тяжело заболел. Чувствуя приближение смерти, он взял со своих спутников слово, что они не предадут его погребению, а отвезут тело к живоносному источнику, там возлюют на него три котла живоносной воды и только тогда похоронят. Желание его было исполнено. И произошло чудо. У источника к Фесолицу вернулась жизнь. Это чудо отражено в иконографии образа. Мы видим внизу иконы, я снова обращаю ваше внимание на этот образ, как один человек поливает водой другого. Вот это как раз был тот мертвый Фесолиц, на которую после того, как... Его облили святой водой три раза, ожил. Оживший человек принял иночество и в благочестии провел остатки своих дней. Был погребен в притворе храма, а на его гробнице начертаны стихи, говорящие о дивном чуде, совершившемся с ним». Вот мы поэтому и знаем об этом чуде, потому что вот сохранили, сохранились письменные свидетельства. В куполе церкви живоносного источника было две мозаичные иконы Богоматери и архистратига Михаила. Однажды часть храма обрушилась от землетрясения. Иконы взяла к себе в дом благочестивая женщина Елена. Она поставила их в особой комнате зажигала пред ними лампады и воскуряла фемиан. Однажды ночью Елена увидела во сне Богоматерь, которая приказала ей отнести иконы в храм живоносного источника. Женщина не исполнила повеления. В следующую ночь она снова увидела Богоматерь, которая сказала, что за неисполнение приказания может пострадать. Но и тут она ослушалась. Богоматерь вновь вразумила ее. Елена увидела пламя, поднявшееся от того места, где были иконы, и охватившее комнату. Испуганная Елена стала вызывать к Пресвятой Богородице о помощи и дала обед немедленно водворить иконы в храм. Тогда огонь угас. С великим усердием и честью Елена отнесла иконы к живоносному источнику. На ее средства был при храме воздвигнут предел, где были установлены эти иконы, а в память этого события ежегодно служился молебен. Известное и такое чудо. При созидании храма источник укладывали мраморными плитами. Одна из плит упала и придавила ногу рабочему, который лишился чувств. Сбежались люди и стали обливать его водой. Долго они не могли поднять плиту и были уверены, что нога раздроблена. Когда же плиту подняли, то оказалось, что нога ничуть не пострадала. Однажды, это произошло несколько дней после вот этого события, Каменотез, укреплявший над церковным притвором камень с крестом, упал с большой высоты на каменную лестницу и остался невредим. Это, дорогие братья и сестры, лишь немногие из дошедших до нас чудес. Чудес было так много что еще в древности постановили установить день чествования образа Пресвятой Богородицы живоносный источник Пятницы Светлой Седмицы. В 2023 году это будет 21 апреля. Дорогие братья и сестры, к образу Пресвятой Богородицы живоносной источник прибегают с молитвой и верой и поныне. В нашем храме Рождества Христова на набережной в день чествования иконы, я еще раз повторю, это пятница Светлой Седмицы, в разные годы это разный день, служится перед этим образом молебе И потом мы набираем воду, и когда пьем воду, то получаем поверь благодатное исцеление. Главное, дорогие братья и сестры, это не просто чисто формально отслужить молебен и попить воды. Главное при этом искренне верить в то, что Пресвятая Богородица может нас исцелить. Молиться, просить этого исцеления и стараться жить по заповедям Божьим. Потому что Пресвятая Богородица не просто хочет, чтобы мы были здоровыми, но и подавая нам исцеление, и Господь, Пресвятая Богородица, ждут от нас, что мы раскаемся, то есть исправим нашу жизнь и будем строить ее или стараться строить в соответствии с Божьими заповедями. Вот тогда вот чудо и произойдет. Я вас поздравляю с днем чествования иконы Божьей Матери, в первую очередь, конечно же, с, праздник, с продолжающимся праздником Великой Пасхи. Храни вас всех Господь молитвами пресвятой богородицы